Поиграл я тут в Павлов VR, и мне есть что вам рассказать. Всем привет, с вами я, Crazy7251. Если вы имеете VR или интересуетесь данной темой, вы знаете о такой игре, как Павлов VR. Ну или как минимум вы о ней слышали. Так вот, я как любитель пострелушек VR, я обожаю подобные игры, но не любитель онлайн игр, в целом таковой она является, хочу играть в нее постоянно даже несмотря на то, что в этой игре нет русскоговорящих игроков. По крайней мере, мне они не встречались. Если брать игру из такого же жанра, если так можно сказать, я говорю про Onward, она мне тоже дико нравится, но играть в нее мне все же не особо хочется. Возможно, из-за отсутствия обновлений, и поддержки игроками, да, вы все правильно поняли, Павл Фиар имеет кастомные карты, которые можно скачивать прямо из мастерской Steam. И не зря данную игру все сравнивают с Counter-Strike. Это действительно она, только в VRе. У нас есть режим зомби, в которой вы выживаете в зомби апокалипсисе. Режим охота, в который я еще не играл, но думаю, вы жертвы, остальные должны вас убить. Режим ган, который на самом деле гонка вооружений из CSGO. И стандартные командные дезматч и уничтожения. Оружие примерно такое же, как и в Counter-Strike, разве что особый интерес вызывает винтовка бар М82. Смотри, не пушку солдата, тут будешь воевать ножиком. Я... Я уже видел этот ножик. Ножик? Ножик? Хуяжик, блин! Но без онлайна я все же не остался, и подключившись к рандомному серверу, я... В общем, смотрите сами. Было весело, и такую вакханалью было грех не записать. Если же говорить еще о необычных фишках данной игры, то это автотранспорт. Только вот, управление совсем неудобное. Так как ехать и стрелять приходится на одну и ту же кнопку, что неудобно. Поскольку у меня слабо работает правый глаз, я решил его потренировать в этой игре. Я вообще тренирую свое зрение, а точнее фокусировку слабым глазом именно в VR. Потому что там это получается лучше, чем в реальной жизни. Должен сказать, что это работает, но вот тот факт, что мне игра фокусировалась на правом глазу, не дает вам видеть то, что я вижу в прицел, по крайней мере этим глазом. Данная игра это то место, где действительно можно повеселиться, и тот факт, что я играл в основном с ботами, не изменяет того, что в ней весело. Говоря о ботах, к сожалению, они глупы и безобразие, даже на самом высоком уровне сложности. Увы, как такового челленджа они вам не предоставят, но для того, чтобы научиться более-менее играть, поначалу очень даже сойдет. К сожалению, да, ролик вышел короткий, но что сказать еще об этой игре. В конце концов, что вы хотите услышать про CS VR? Играть удобно, бегать весело, стрелять весело и удобно. Тут даже есть колесо закупки оружия с чуть больше набором, чем в кс. Оценку данной игре я ставить не буду. Шучу, моя оценка 8.5 из 10. В ней очень весело и я советую купить ее всем, кто желает поиграть. Пускай и не в компании друзей, но во что-то веселое и легкое. По скриптум. Если вы закончили матч, то чтобы выйти из него, вам необходимо открыть таблицу игроков и нажать на кнопку на контроллере. Какую? Я не знаю какой у вас шлем, поэтому поищите сами. У меня лично это был триггер. Спасибо за внимание. Всем пока. Еще увидимся.